Друзья, всех приветствую, Дэнни Инвестор на связи. В этом коротком видео я вам расскажу, как обналичивать деньги из WebToken Profit. Мини-инструкция Досмотрите видео до конца. Обязательно подпишитесь на канал, а то потеряемся с тобой. Мы заходим первым делом в раздел «Конвертация». Дальше мы вводим, допустим, ту сумму, которую вы хотите обналичить. К примеру, в качестве примера я вам просто покажу на своем аккаунте. 40 условных единиц. Это мы получаем 3,3 века. Нажимаем «Конвертировать» дальше нажимаем закрыть дальше мы берем переходим в раздел финансы дальше нажимаем вывод дальше указываем вот эту сумму дальше указываем адрес биржи, куда мы будем выводить эти веки чтобы их там продать переходим на биржу Coin Galaxy. Так, Coin Galaxy, нам нужен раздел Баланс. Опускаемся ниже ищем криптовалюту Web Coin Pay. Нажимаем Пополнить. Система нам генерирует, система нам генерирует адрес, куда нужно отправить эту криптовалюту. Дальше мы ее просто сюда вставляем в этот адрес. Дальше мы вводим капчу. Так. нажимаем процесс вывода нажимаем дальше закрыть все наш вывод в обработке как правило здесь регламент на вывод 24 часа но как показывает практика вывод гораздо быстрее то есть порядка 10 минут порядка 5 минут иногда занимает Easy. так друзья, вы видите что в данную транзакцию обработали Дальше вы переходите в историю пополнения, видите эту транзакцию. Дальше вы просто введете, ну, идете в раздел «Торги». Если вы хотите, к примеру, обналичить часть денег, вы идете в раздел «Торги» и продаете вашу криптовалюту век. Выбираете «Баланс». У вас выставляется автоматом самый последний ордер по самой выгодной цене. В моем случае это цена 4,69$. То есть, ну, бывает такое, что вы выставляете ордер, а тут недостаточно количество век на продажу. то есть вам просто необходимо просто подождать какое-то время и ваш ордер закроется спустя время. нажимаете продать век», нажимаете подтвердить, дальше ваш ордер отобразится внизу, вы ждете когда он закроется, после чего деньги поступят к вам на долларовый счет. А нюансы которые здесь вот сюда они сейчас деньги данные поступят. Смотрите, какие нюансы нужно знать при работе с данным проектом. Обязательно в разделе «Настройки» пройдите верификацию, потому что если вы хотите выводить больше денег, допустим, больше 100 долларов за один раз, то это доступно, возможно, только верифицированным пользователям. Обязательно также учитывайте э, нюансы при покупке криптовалюте ВЕК, когда вы инвестируете сюда, поскольку здесь депозиты делается в криптовалюте ВЕК по курсу сайта. Покупайте по курсу биржи, обналичивайте то же самое, по курсу сайта продаете по курсу биржи. То есть всегда фиксируйте в таблице свою покупку-продажу, чтобы вам было именно выгодно это все делать и чтобы вы работали себе в плюс. Напомню, депозиты здесь работают от 0,6% до 1% в сутки, 250-350 дней, процент включено, выплата и тело, ребята. Так, смотрите, давайте перейдем дальше к нашему э, выводу. То есть я вам сейчас просто покажу вам все, Детально, как именно э, делать вывод, чтобы на практике вы это само, сами смогли потом сделать без каких-либо трудностей. Вот, видите, доллары пришли, нажимаем на вывод. Дальше выбираете платежную систему, допустим, в моем случае, ПАЛЕ. Дальше, допустим, количество выбираем. Количество выбираем. Дальше вводим капчу. Дальше указывайте адрес пайер кошелька. Дальше указываете код подтверждения из почты. Дальше нажимаете «Подтвердить». Как только вы указали код из подтверждения почты, из письма, нажали «Подтвердить», дальше вы просто ожидаете ваш вывод в разделе «История», в разделе «Выводы». Ожидаем несколько часов, деньги поступают сразу на кошелек, то есть... Вот, пришла только что, э, только что на почту пришло сообщение о том, что вывод выполнен. Вот видите, вывод выполнен. Деньги пришли на мой личный кошелек. Пайр. То есть, спустя там, э, несколько десятков минут придут ваши деньги на ваш кошелек. Поэтому такой вот простой вывод здесь, ребята. Так, что еще очень важно сказать, допустим, тоже всегда мониторите, по какому курсу вы обналичиваете веки. То есть, если вам это выгодно делать, то, соответственно, вы обналичиваете какую-то часть, к примеру, да, на то на все. А какую-то часть, к примеру, вы можете отправлять в стейкинг, для того, чтобы ваши веки приумножались еще больше. Поэтому, друзья, вот такое вот видео. Ставим лайки, дизлайки, подписываемся на канал, комментируем. Увидимся в новых видео. Всем пока!